Давай, давай. Так, еще косарик, косарь. Ага, молодец. Всегда рад видеть тебя на тренировках, Колян. Привет всем, с вами команда Patriots. Мы в нескучном саду сегодня. Очередной выходной день. Сегодня воскресенье, поэтому Сани с нами опять нету. И сегодня только я. Но зато сегодня мы собрали почти всех участников, потому что у них прошел второй месяц тренировок. И пора посмотреть, что они научились делать. У меня есть обновленный лист. Обновленный лист со всеми целями, видите? И даже где-то плюсики стоят, минусики. И посмотрим, посмотрим, чего они смогли добиться. Начнем мы с Виктора. Виктор. Виктор. Выходы, да? А, ну да. В общем, там цель была. Концуан 15 выходов. Вот, раньше.. Два месяца назад мог делать где-то штук 8 очень кривых и очень неправильных. Сейчас уже почти 10, где-то 9-10 и уже гораздо лучшего качества. Сейчас пытаюсь соблюдение. Давай покажи нам. Ты сделал 11. 11. Но это больше чем 10, да? И качество такой нормальненькое, нормально. Ну, вот это лучше, чем было. Лучше. Когда вообще скривы были. Сейчас уже. Лучше. Ставьте лайки, если вам понравились видите на выходе. А по остальным упражнениям у тебя есть прогресс там? Подтягивания, брусья. Ну, вот подтягивание я как сделал 41, дальше э, сместил акцент на выходы и на жимание брусьев. Поэтому в подтягивании сейчас примерно 40 раз и осталось. Угу. Ну, брусьях понемножку разу. Все, да. А у тебя еще фристайл фишки научился чему-нибудь? Не, не учил пока. Времени. А, а на видосах там. смотришь, которые мы показываем Я фристайл фишки? Ну последние два не видел. Второй герой нашего видеоблога Михаил. Как прошел месяц? Мисс прошел замечательно. Результаты улучшились. Сейчас попробую сделать медленный выход. Давай. Без перчаточек будешь пробовать? Приходит. Да, да, извините. Ну, давай. Но это немедленный выход. Не совсем может быть медленный? Ну, со совсем немедленный. Ну, попробуй в перчатках, на самом деле, с проворотом кисти, чтобы было. Проорат? Будет лучше, да, и с полного виса старайся. Хорошо. А с выходами у тебя как? Ты с хотел с увеличить? нормально. Всем сейчас делаю спокойно. Но пока не готов показать, ну, да? не готов показать, как запланировано. Ну ладно. Ладно, подождем. Будем следить за твоими успехами. Кто, кто у нас тут? Кто у нас Сергей? Сергей, 50 подтягиваний, да, цель? Цель 50, да. А, ну давай, давай покажешь, сколько ты сейчас. Давай в ту сторону лицом тогда. Давай. Давай, максимум прям, фигач. то то дом то да то то то то Вот что значит быть партнером ютуба и хотеть, чтобы ваши видосы не блокировали. За использование музыки приходится самим что-то делать. Давай еще. Еще. Не помогай ногами. Еще. Давай, еще один. И еще один. И еще один, не помогая ногами. У тебя руки держат, нормально все. Ты можешь еще. Еще можешь, это вообще четко было, да, да? Главное, дыши нормально и все будет хорошо. Как-то они легко идут, легко идут. Главное, дышать не забывай. Давайте подключайтесь к флешмобу, давайте снимать это на видос. И такая тишина на площадке. Давай, давай, давай, давай. Вообще, как-то очень спокойное выражение лица, то есть нету усталости, да, никакой такой? Очень спокойно. Сколько ты был все или ты 23. не читал? 23 из 50. Нормально. Время еще есть. Время есть. Красава. Было, Красава. Да, ты хотел печать на брусьях еще научиться, да? да. Посмотрим, сколько сейчас а? есть. Посмотрим. Знаете, Мальцы. Да. Максимум. Максимум. Старайся, ноги держать все время согнутыми и не разгибать их туда-сюда. Над качеством тебе еще очень, твеньки много твеньки да. очень много работать. Очень много работать над качеством. Это будем. Ты будем. увидишь на видео, что качество не очень. Дорогие, так, Игорь, нет. Сергей на, молодец. Виктор, Виктор ушел. Есть Егор сегодня, Да. Что? Что, как ты? Я как прошел месяц? месяц. А, месяц? Месяц прошел, да. Я Твой. Месяц круто а. прошел. Это хорошо. Хорошо? Ставьте лайки город. Не знаю, почему я спросил. Почему так? А сейчас лесенку делаешь? Ну, потому что у нас же отчеты, видишь. А -а -а. У нас герои отчитываются за прошедший месяц, чего они достигли. Я отчитаюсь в конце лета за 10 выходов, чисто. Давай, да. давай. Мы запомним это. Ютуб да. все помнит. Специально специально говорю на камеру. Чтобы... А ты сейчас бруси делаешь, а потом еще выходы? Нет, вы... да, у меня же не будет. Сегодня. Да, да. Нет, нет, ты должен делать выходы. После бруси, ты должен я делать выходы? Это... 10 подходов еще. <laughs> Поверь мне, если ты хочешь результат, ты должен тренинг как результат. Хорошо, я попробую. Но Давай, начнешь. делай. Молодец, молодец. Давай. Здорово, Серега. О, здорово. У нас Серега есть с нами через FaceTime. FaceTime? FaceTime? Да. FaceTime. Вот Всем Здорово, здорово. Как ты? Нормально, сейчас тут на улице не очень хорошо слышно. Устанавливаюсь, потихоньку. Всем Здесь все! Здесь все! достал а, все не тебя! Намет понял, Серега! Мы видим, что как бы лагается эта передача чуть-чуть. Здорово! Нормально, нормально. У тебя был в планах улучшить свой результат на марафоне? Да, я его улучшил. На да? целых 7 минут. И за сколько ты пробежал? За 3 часа 37 минут. Круто. Mm -hmm. это круто. Да, за ты за... молодец. Перез... Перез Привет. Современные технологии просто порой...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 Красава, молодец. Мы гордимся. Итак, следующий участник видеоблога Крис. У ну, тебя не было пару но не недель, но все это здесь знают, почему тебя не было. А остальным расскажи, uh, чего не не было, что не тренировала. На груди, да да. Да. да. да, блин, я. Я серьезно. Не знаю, Мне вообще ничего не делать, ни вытягивания, ни отжимания. Угу. Поэтому я очень сильно слабела. Угу. Вот. Но сейчас я набираю силу, я уже с резинкой с зеленой могу 7 выходов сделать. Это хорошо. Да. но У тебя не было в целях выходов? Ну да, я знаю. Я сейчас могу 6 подтягиваний. Из 10. Да. Покажешь нам? Ну я попробую сейчас. Попробую. Я сейчас у выхода. тебя еще стойка на руках? Или ты ее как-то вообще сейчас покажешь? Вот ты знаешь, у меня не получается стойка <с без переклади. Вот это мое осядье. Я не знаю, что мне делать. Если я паду сюда назад. Баланс вообще. Я баланс, я без стойки. Не могу упасть вперед, но я падаю сюда назад. Я не знаю, как это исправить. Я покажу тебе упражнение. У тебя баланс. Сегодня. подводный воркаут вот, вот, вот. не слушай не слушай я его не слушай не буду... кашпировский перестать смеяться это же воркаут здесь нужно быть серьезно блин у меня ручка болит ставь, ставь кисти а че? ну вот и стой а сколько сколько тебе осталось, осталось сколько ты сделал я с меня сейчас 40 вниз 13 осталось. Сейчас попробую. Вот, встань, просто встань. Да не, все уже у не него. Не руки, нахер вот эту штуку делаешь? Вот, я встал. Зафиксируйся, вот. вот, просто. Вот и все можешь, что ты врешь? Это было тяжело. Ну, просто тебе потребуется больше времени. Да. Еще пару часов. Ну, нельзя уходить, пока не доделаешь тренинг. Иначе будешь как я. А я не очень. Саня, зачем ты нас оставил? Саня. А, да, Колян, ты еще не передавал слова под... Саня. Вот. Какую? Где он дотянул штаны до самого горла? Ну, на танцы. Ну, зайди в контакт, посмотрим. Угу. Ну, короче, дно ты, Саня. Чуть. Ничего не выиграл. Оля и то лучше тебя танцевала. А ты видела, как она танцевала? Я а... видел, как она танцевала. Оля шикарно танцевала, вообще. И танец он лучше смотрится, когда его девушки танцуют. Отлично. Угу. Да. По-моему, у сбилась. Сбилась. Я когда играет. пересматривал, Павел, я видел, да. Вот так вот, прям как... Думаю, Саня, ну чуть-чуть, в ноги, в ноги. Он как бруси делал. Да, не, я видел, да. Когда я пересматривал второй раз, ну, он мне сам сказал, что у него, он проиграл из того, что у него выноса не хватило. Я когда пересматривал второй раз, я увидел, что действительно там есть момент, вот когда все отказало. Да, да. То есть он уже вроде бы и готов делать. Ну, дыхалка Лю... уже не двигается, но И ноги оборудуют. не сгибаются, да. да, особо. Но сейчас Саня тренит, поэтому ноги и дыхалка и все такое, что ну Ладно, делать. Саня, удачи тебе на танцах. А можешь больше к нам не ходить. Все, а мы в тебя разочаровались. А ты делай, все делай. Я делаю, я Не отдыхай. Скажут разные вещи. Вот такая вот была сегодня тренировочка, отчетная у ребят. Как вы видите, кто-то прогрессирует, кто-то не прогрессирует. Было еще Юра... Он вообще постеснялся на камеру после своих громких заявлений по целям. Он постеснялся вообще появляться на камеру второй месяц. Под... Ставься, пожалуйста, потому что тебя зрители не знают. Меня зовут Юра. говорить Нет, не обязательно. Так. Что ты хочешь, Юра, за полгода достичь? М -м на улице. Выход силой. 20 повторений. 20 выходов? 20 выходов. Нормально. Так, дальше. Нажимание на одной руке. 20 на каждой, угу. правильные, техничные. Так, полтинник подтягивания, думаю, выполнимо, но для начала 20. Угу. Ну вот, сотню на брусьях, вот что у нас, что у нас, я немножко продвинулся в весе, но я вам не покажу, вот, подтягивания на одной тоже немножко продвинулся, тоже не покажу, и отжимания в стойке на руках, естественно, конечно же, тоже продвинулся, тоже не покажу. Вот такой вот я молодец. Но приходите в нескучный, по трене вместе и как бы вы все увидите. Вот так. Или смотрите всякие репортажи по телевидению, там тоже все увидите. Вот, наверное, все на сегодня. Что, кто-то хочет что-то сказать на камеру, нет? нет. Ты хочешь что-то сказать? Нет? Не хочешь? Не хочешь? Не хочешь? 26-27. Все, мая. Блин. Я Репортаж. просил девочек приходить на занятия. Вы где? 20-го. Можете не отвечать, и так понятно, Поэтому они не ходят. Поэтому они не ходят. То есть это не так, ко мне понятно, почему они не ходят, да? Как вы все поняли, да? Олег все сказал уже. Что ты хочешь сказать? 20 числа будет видеоролик по воркаутку, как сказать, обещал сделать. Вот он выйдет. Ну выкладывай, мы посмотрим его. На воркаут су. А где же еще? Где еще? Окей. Окей, вот так вот. В общем. Пока.